Здравствуйте! Сегодня 21 декабря и я решила показать вам череночки. В прошлом месяце не было видео, потому что черенки ну, совершенно не изменились. Показывать было нечего. Сегодня маленькие изменения произошли. Вот давайте мы их осмотрим. Вот у нас один череночек, вот такой. Здесь деточка часто попадает в воду. и Вот такой непривлекательный вид. Наконец-то внутри листика начал появляться другой листик. Видна только махонькая-махонькая точечка. На черенке, вот здесь сбоку, совсем не видно. Но есть маленькие точечки зелененькие с этой стороны и с этой. Пока других изменений не произошло. Да, на этом же черенке вот начал расти цветонос. Это нехорошо. Он истощает э, сам цветоносик, сам череночек. Но если его удалить, может погибнуть весь черенок. Итак, осмотрим другую, другой наш череночек, другую деточку, вот на этой детке, вот, никаких изменений он не претерпевает, только вот эта детка, этот листик на детке очень уже увеличился, вырос, видите, какой он длинный. Вверху, почти без изменений вторая детка вот видите, он за все время почти вот черенок вот так чуть-чуть подсох будем наблюдать дальше вот на этом черенке вот набухла какая-то почка типа почки цветоноса на корешочек это не похоже и вот здесь внизу сбоку пришлось удалить, ну вернее я удалила засохшую э чешуйку и под ней тоже какая-то почка. Также вот здесь в серединке этого листика наконец-то начала проглядывать новый листик. Вот у нас еще один черенок. Э который был срезан уже вот с такой деточкой, ну не деточка а почкой набухшей. Она почти не изменилась, чуть-чуть подросла и уже в воде появился этот цветоносик. Ну все, здесь на нем больше никаких изменений. Эта почка засохла, засыхает благополучно. И хочу вам показать еще неудачные в моем в этом опусте. Вот так засох черенок, пожелтел. На нем цветоносик. Ну, корешков он естественно не будет пускать. Мы удалим это. Вот такие изменения. До свидания, до встречи в новом году. Удачи вам в разведении орхидеи.